Информация, что канал на Твич Братишкинов забанит. Вот Есть да, неподтвержденная да. информация, что канал на Твич Братишкинов забанит после Нового года. Ребята, блядь, баны приходят нахуй за сутки, а то и за два. Че это за вкид, блядь? за вкид после Нового года, блядь. Если что я что-нибудь не спиздану, а так пророческая хуйня будет. Ты, блядь, вкид ебучего, че, ребят, блядь? А ты потратил на это столько лет своей жизни, да? И че по итогу, блядь? Просто сидишь в бане потом за какую-то, ну, нелепую хуйню. Я бы забанил всех Кроме братишкина и себя И мы бы сидели вдвоем И просто бы балдели а, Он в телеге написал всем ББ Есть. Yes. Okay.